Всем привет! Вы на канале МД Гулькевича. После публикации видео на федеральном канале НТВ про общежитие 15, которое находится в городе Гулькевичи Краснодарского края в разрушенном состоянии, у администрации Гулькевичи сразу нашлись квартиры для расселения жителей с разрушенного строения. Но не будем лицемерить, а просто давайте посмотрим, что же они все-таки предлагают, так сказать, потерпевшим всей этой истории. Внимание на экран! Сегодня присутствуют специалисты городской администрации. Специалист городской администрации будет записывать для внутреннего пользования, для рабочих моментов. Из видеообращения, указанного в социальных сетях, вы обращались о том, что вам предоставляли маневренный фонд, предлагали, который вас не устраивал. Да, вот Александра, мы ходили, да, да, да. но она не нашла ключ от комнаты. Вот. Одну мы открыли, Поэтому а вторую мы не нас, могли найти, да, Александр? У нас э, на данный момент сейчас имеется 4 квартиры э, в общежитиях. Это Володонская 1 и Володонская 14А. Вот. 14А, это а, да. там, да, да, Которую мы хотели бы вам показать. Также э, наши специалисты поясняли вам, э, жителям, может кто-то не услышал, кто не повторюсь. В рамках действующего законодательства вы имеете право, в данный момент вы указали в видеообращении, что вам и вашим родственникам не лежит, вы снимаете гостиницу. вы имеете право снять домовладение, официально съемное жилье, показать, предоставить чеки и предъявив данное, данные чеки данные все через суд мы администрация нас обязует вам возместить данные результаты вот это тоже вам которая разъяснялось я еще хотел повторить если желаете можем пройти показать какое жилье вам предлагается ну, пойдемте, пойдемте конечно конечно это маневренный комп квартира в общежитии Мкд. Какая Крыша. Дырявая. Дырявая крыша, Алюк. Дырявая крыша. В туалетах есть все на этаже, да? Да. Розетки есть. Да. Все есть. Ну, как бы, то, что существует, то, что имеется на, на данный, момент, на данный да? момент. да. Хорошо. Но все равно я хотела бы посмотреть, и душевые, или кухни, ну, и туалеты. Нет. как. Значит, пройдем. Пройдем. Вот такая вот трещинка рядом проходит, темно, вот она рядом, вот еще одна трещинка, трещинки, трещинки, крыша дырявая, загляни через люк, это у нас кухня. Александра Анатольевна, это существующие плиты. Александра установка, насколько мне на минутку можно вас? Да, это, этот, это, этот, покупал, Нет, не это, это общая. это плитка, это кто покупал, не Это все пользование, да? Да. Итак, оно двухэтажное, да? Да. да. Это да. туалет есть, да? Я а на сколько комната вообще ну пойдемте туалет посмотрим Одна печка на весь этаж? Нет, нет Две, нет, Две? Нет, Пошли туалет посмотрим Душ, а тут, туалет. Конечно, там должно быть где-то. А не да. Все что по такой походе... Вот он туалет, скорее всего Заходи вот тут, наверное, батарея есть, а у нас не было. Умывалка есть. Может, нас есть. Администрация маневренная предлагает переселенцам. Но скорее всего не к тому крыло, к этому. На Почти... 12, 12 комнат, две печки, восемь Там трещины в доме и крыша дырявая. Сняла трещины. Конечно. Это что такое? То же самое? Замки там. А, ну ладно. А здесь только кухня и туалет, да? Или диван, на душ на первом этаже. Здесь только туалет и кухня. Да. леди Ивановна, обратите внимание, так, видите, крыша, да, а это, это, шо... это, а шо... это второй этаж, это, это... ну так правильно, а второй этаж и крыша а дырявая, как у нас, видно, видно, ну пойдемте душ посмотрим, где-то ж есть здесь, на первом этаже, на второе общежитие поедем? О, заходите, леди, дивана да, да не надо, вот тут плесень какая, шикардосная. Прям в цвет, как наша общага. Ничем не отличается, лень какая плесень. А тут хуже. Тут хуже даже. Это душ. Ух. Вот такие батареи. Душ один на всю общагу, на первом этаже в таком состоянии. На два этажа. На два этажа. Два выхода воды предлагают маневренное взять. В таком состоянии. Все. А места общего пользования такие же. Привет. Письменно. Пусть предложат. Письменно. Письменно предлагали. Ей? Она... Именно. Именно ей. А можно вот это в кадр? Нельзя? Ей предлагали, отправляли всем. Нельзя в кадр? Вот это не предлагали. Ей предлагали Нет, вариант да? 13. А, да. ну все. Всем предлагали все, Я думала, есть. это предлагает. Перечнем, ну, как мне, всем перечнем да, предлагали. Все, все перечень, и сразу. Она посмотрела она там, здесь сюда не ездила. Как ему поездить, пермечить ну, сюда? Только, ну, она, она, Посмотри. У ну, да, нас же Катя заканчивает в этом году Перечнем предложили, пусть а Лена же у нас Султанова увезла ребенка аж в Оркуту, вы понимаете? Теперь тоже он же там в школу пошел. Он же мы, ну, невестка наша, у меня же Богдан, а, он отцователь. собственник, да. да. И уже не они там... Доверенность, да, им дали, этот, скажите как, жилье ну, в Аркуте. Она в Ворону работает, как она, муниципальная угу. пока. И со школы она его не сорвет уже в этом году точно как-то так. Поэтому по этому поводу я хотела к вам зайти и поговорить, кое-что обсудить, у нас готовы, есть кое-какие да? бумаги, да. И вам будет это интересно посмотреть, и в моих интересах да. это тоже. Хорошо. Я думаю. Хорошо? Мы просто с вами не встречались и никогда не обсуждали этот вопрос. Ну почему мы не обсуждали? Потому что было решение суда еще не вступило. В силу, да. В силу, да. А здесь вы именно сказали, что. Вас не устроил маневренный фонд или не показывали и так далее, поэтому ну, мы это, решили это... показать вам весь маневренный фонд, который. Мы больше часа в ходили и не могли попасть в комнату, правильно, Александр? Ну там не больше часа. Ну, час мы... мы, да, да. Мы то, если вопросов нет, тогда до вставников. Вопросов нету в 10 утра, ну, там я зайду, ну, запишу. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Уважаемые зрители, посмотрите, пожалуйста, и обратите на ролик НТВ внимание, где достаточно понятно, разъясняется ситуация из разбитого в разбитое. В таком состоянии переселять граждан нельзя. Опять идет очередное нарушение нашей администрации.